Есть у него? Нет. Он, как, как красава. Да. Он, да. Я не знаю, там вот это он с вами играл в году. Надо брать реванш, и я вам скажу на первом месте хорошо. Комфортно, приятно находиться. И не хочется оттуда сваливаться. И мы даже с самым вчера разговаривали. И он говорит, честно. И я, в принципе, его поддерживаю. Хочется вернуться в первую группу. с этой команды вернуться в первую группу. Я, короче, что пришел, там 10 минут, но вот просто взял. Там... О, заряд. как здоровье? Да, боль меня не Подвигаемся. Что, там операции не надо никакие? Еще пока ничего неизвестно. Вот рассказываю, ну Кэп, что чего надо, чего не надо. Играть будешь? Ну если выпустят. Ну ты готов, да? Сейчас свежить, конечно. Уж. Вчера мазы смотрели, а в понедельник сдвинули. И солнечные горки прикопали. Как добрался? Как помышку в городе? Я работаю в центре. А, ты появлялся, посмотрел ты, марафон. Да, да, да. Как тебе этот день города? День города? Да все супер. Праздничное настроение. Люди бегают. Сам хотел поучаствовать, нет? Сам? В марафонах не участвовал? Ни разу не участвовал, но может быть поучаствовал бы. Да. Но есть интерес, да? Ну да, да. Здорово. Такой же спортивный. Это мальчишки Владимировский Владимирские, вот все, да? Юр, И да. какой прогноз? Да, на, таком, а? на сегодня прогноз какой? Ну, победим, однозначно. <свят> Счет? Я все <свят> <в этом, свят> <свят> с Не слишком самонадим? <свят> нет, нет. Веришь, да? Да. <свят> Красавцы. <свят> <свят>